В последнее время наблюдается нехорошая тенденция, когда наши граждане, особенно молодежь, в целях привлечения к себе внимания выкладывают на интернет-платформу TikTok различные видео, где они не только откровенно дурачатся, но и нарушают общественный порядок. Уважаемые молодые люди, а также их родители, ваше безразличие к распущенности и издевательству в отношении правил поведения в обществе со стороны ваших близких не означает, что мы будем с этим мириться. Запомните! Нарушение спокойствия граждан и общественного порядка квалифицируется как мелкое хулиганство и наказывается до 15 суток ареста. Предупреждаем, контролируйте свое поведение, не вступайте в конфликт с законом.